Редкий человек разделяет свой опыт, то есть есть информация, есть эмоция. И есть соль опыта, а есть боль опыта, Я надеюсь, вы понимаете, в чем разница. Боль опыта всегда с горечью, она, она с кровью, то есть человек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 Такой расслабленно позитивно-дефинистический mm -hmm. характер. То есть хочешь бери, хочешь не бери. И чем легче это говорится, чем, чем больше в этом юмора, тем легче вам принимать этот опыт. Почему вы так любите Ролевскую Фаину, ее высказывания?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 Ум он все время требует доказательств, очень часто прокручивает одно и то же. А мудрость, она просто берет свою соль из своего, посыпает, писает и говорит, а да ладно, знаю эту песню душу.